Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале "Все для клёва». Я решил не затягивать и сразу же выпустить вторую часть нашего рейда по браконьерским сетям с Одесским рыбаханным патрулем. Во второй части мы с реки Трунчук через озеро Тудрово попадем на реку Днестр. И как вы знаете, в Днестре довольно продолжительный участок реки, на котором левый берег Молдовы, а правый – Украины. И границы государств проходят середине реки Днестр. Поэтому браконьеры, которые ставят сети, перекрывая ими всю веку, кроме всего почвы, являются и нарушителями государственной границы. А если они ее постоянно пересекают, значит... Как вы думаете, что это значит? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Рыбакова рыбаково, А что, а на них тоже есть э, бирки? Да. да. Давай проверим. Да, тут ятерей много. И что вот эти все ятеря? Их по рыбаку. Все ятеря, это, это, это официально пол, все да, как положено. Официальные документы есть в Пермистровец, Фирмана. Угу. Ну, это они вот как раз вход в этот, в Днестр, туда идет канал. Ну, они из-за них ставят, подлавливают его рыбаку. Это все официально, все разрешено, это да? По-любому. Хорошо. С этим не играется. Вот, друзья, это выход, получается, в реку Днестр из озера Тудорова. Рома, это мы сейчас вышли выше Тудорова или ниже? Мы сейчас это выход с Тудорова, речку Днестр. Правильно, а село Тудорова. Э выше, да? выше, да? Там Аккуратно? Аккуратно. ,onte. Ага, ну вот уже Днестр, отлично. <Свы> вот он, дедушка Днестр. Так, друзья, ну вот это вот село Паланка. Мы идем с украинской стороны, даже не доходим до середины реки, потому как посередине проходит граница между Украиной и Молдовой. И по своей стороне с кошечкой тралим дно. Посмотрим, ставят ли в паланки браконьерские орудия лова, или нет. Потому как по идее здесь промысловики не ставят, да? Правильно? Наши ставят. Наши. Ставят? Редко, ставят? Вот именно вот здесь, вот В Паланке, Паланки, выше и ниже ставят, правда, Тоже бегают вот так, как через, через туда да, Как и мы ставили. проехали, а так они ездят тоже в речку. Я но, просто думал, что именно в самой поланке не ставят. Не, видно, не, ставят. Ну, в самой поланке может не ставят, но выше, ниже может и ставят. Абсолютно свободно вот лежат теря, Фатки. Никому нет дела до этого, в Молдавской стороне, к сожалению. Я так понимаю, что у них, наверное, сократили вообще барханную патруль, да? У них и его нет, да, Ром? У него нет, у них экологическая инспекция. Да. Ну, вот, поэтому, поэтому свободно лежат, вот, да. Браконьерские орудия и никто вообще даже не боится ничего. По идее, тут должна быть полиция, которая должна наблюдать за этим всем. Но я так понимаю, что местная полиция сама, наверное, ловит. К сожалению. К сожалению, так. Ладно. Посмотрим, есть ли сети. Иван а, ну, Иванович, Мягкое а ну, Сейчас. Ты, ты, и дай только чтобы вы не упали, не, я не упаду. Пойдет. Молдавская лодка? Рабочая, да? Пришвартована к украинскому берегу и просто кинута лодка. Да? Никто да. там не живет? Камни, бутылочки. Понятно. Браконевская. Бывшая браконевская лодочка. Сошел, да? Вот такая кошечка была в этой лодке, да? Поднимается. Поднимается. Получается, через всю, что ли? Так, да, ну, дивимся, что у нас тут получается. Понятно. Нету бирки, нету. Нет. Да, бирка, это молдавская сетка. Наша а? сторона, это молдавская сетка. А, Тернас, давай поднимемся. Что, что поднимемся? Идем тянец. вперед, шо? пошли. Да. Сейчас посмотрим, если можем до середины держится. Да, середины держится. наверное тонна и чья мелкая да смотрите чтобы да. мы втроем не были да. на одном борту вот так вот через всю получается mm. реку стоит а вот бутылочка вот а не она смотри, прямо посередине по сути да и получается с нашей стороны. Что там? Нет, это, середина. это середина. А, бутылка. это середина, Конечно, да? да? Середина... Что, связка? Нет, середина Вон. Э, ставки. Вон край ставки. То край, да? Да. Это на нашей стороне стоит. Да. Ну по сути это браконьерство, сильное. Правильно? Конечно. Сейчас дойдем уже до края, чтобы мы понимали. Ну по идее и промысловик тоже не имеет права заходить на молдавскую территорию, нет. правильно? А, а это, она идет до конца. Это даже не край, вон край смотри. Край уже он. Нет, да, давайте не будем туда идти. Здесь мы нет. режем, да? Да. Друзья мои, я хочу сказать, что вот этот инцидент, который уже был у нас с пограничниками, которые на меня и на инспектора Маринченко составляли протокол о незаконном пересечении государственной границы между Украиной и Молдовой, поставили как бы в не очень неприглядную ситуацию, такую впатовую ситуацию, когда вроде как и снять нужно сеть, да? А нельзя пересекать государственную границу. Вот, поэтому... Покажите, что это середина реки. Да, я показал, что это середина реки. Поэтому приходится вот таким вот способом, к сожалению, к сожалению решать вопрос. То есть отрезаешь, то получается... Не, не отрезал, не отрезал. до конца, Отрезал? Да. И забирать получается кусок только. А этот кусок уходит в сторону Молдовы. Идиотизм согласен. Поэтому, а что сделаешь? Такие законы. Было бы здорово, конечно, если бы какие-то были бы соглашения между Украиной и Молдовой, ну, чтобы решить эту проблему, чтобы можно было инспектора Одесского Рыбрахана Патруля забирать эти сети полностью. Друзья мои, кому нужно строить дом, приходите инспекторами Одесского рыбихарного патруля. Все кирпичи будут ваши. Рома, ты уже сколько построил дому? Пока один. Да. И все вот на, на вот таких? Нет. Нет? Да тех, не Эта сетка перекрывала весь Днестр. И получается, тот, кто ее ставил, нарушал государственную границу. Поэтому этот звоночек и для пограничников, чтобы <связан> смотрели, кто и когда и как пересекает государственную границу. Опа. О, и судачок суда, что... красивый. Я хоть, я вам... Ну хоть живой? сейчас проверим. Роман как думаешь, когда поставлена эта сеть? Давно? Я думаю, что ее вчера переходили. А когда поставлена, не знаю. Но вчера точно ее переходили. Ну, судачок красивый. Снулый. Снулый, Сну да? Жалко, конечно. Э, парень. Жабры. Светлый. Да, он уже деревянный. деревянный да? Деревянный. Я так понимаю, что, наверное, еще одна браконьерская сеть. Точно. Смотри, точно такой же шнур. Назад? Назад Ой. можно? Да. Делаем то же самое. Да, смотри, один в один. Такая же самая. Вот зеленая веревка. Такая же самая, смотрите. С той же зеленой веревкой. Такие же бутылки. А бутылки, чтобы определить, кто поставили украинцы или молдаване, можно посмотреть по бутылке по этикетке. Как я вижу, что минеральная вода молдавская, да, не обращаю внимание, аура называется. Поэтому получается так, что граждане Молдовы пересекают государственную границу и прямо вот э, к нашему берегу прикручивают, привязывают эту сетку. Еще, да? Да, это так. еще немножко, можно, еще, еще метр. Я с вами, друзья мои, согласен. Вот Напишите в комментариях, как вы считаете, вот что нужно делать, чтобы инспектор Рыбархана Патруля мог в полной мере выполнить свои служебные обязанности. То есть полностью снять. Ведь, по сути, что мы должны делать? Мы должны сберечь рыбу. Вот он. Да. А так получается, что это какая-то полумера. Когда посредине, посредине сетки режутся. Да. То есть, по сути, середина сетки остается на Молдавской территории, а середина, остальные забираемые, ну что это такое, куда это годится. Поэтому, если вдруг наши видео смотрят люди, которые могут повлиять на эту ситуацию, было бы здорово. Что, может быть, на уровне правительства, я не знаю, можно было бы решить этот вопрос что в качестве исключения для выполнения прямых служебных обязанностей можно было снимать такие сети. Это было бы полезным для обоих государств. Не, нам и так не мог. Вот, видите, горы Кайнарулы, молдавская минеральная вода. У нас такая не продается, поэтому вот это с большой вероятностью, что поставили молдавские браконьеры эти сети. Вот мне интересно, наши пограничники хоть раз э, составили протокол о нарушении государственной границы э, по браконьерам э, Республики Молдова? Как вы думаете? Я ничего не хочу сказать плохого в сторону... Да нет, я хочу сказать плохое в сторону пограничников, потому что, ну... Оно... Во-первых, сегодня тоже был такой небольшой инцидент по поводу того, что нас не пускали через первый понтон. Находили варианты для того, чтобы задержать нашу работу. Можно было, конечно, эту нитку убрать, ничего. Давай заберем. Надо развернуться. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тибалалаки? Наши это чьи? Двоих. А? на двоих? Да, два. И что, ловится? что А? А, двоих? Шо, ловится, шо? А, да. А, куда ты ловишь? А, да. на да. только наши ловят Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Отмечались по городцам. Да. Зарегистрировали. Знаете норму вылова? Все да. знаете. Да. Знаете сколько крючков можно ловить? Все знаете. А членов ООРа сколько крючков? Столько же, сколько и все остальные. А норма вылова? Такая же самая. Три кило? А говорили раньше членов ООРа. Говорили еще пять. С дня вам? Что за мусор. Да. То это мусор выкидаете? Это. утро. мусор выкидаете? Такие, 15 такие А что это такое? Балалайки. Да? И сколько у вас штук? у вас? На двоих по 10 штук. Не, а на вас сколько? Вы штан У вас 10 штучек? 10 балалайок? Сами сделали? Да. Да? Да. С одним да? Один, с да. да? Ты этот самый, а, это сделали да, 10 балалайок? Да. Решили приехать эти, на 10 штук выловить всю рыбу? А нет, все, я кушаю. Все ничего а? а? вы знаете сколько вы 3 килограмма. Да. А у а крючки сколько? 5. А у вас сколько? 5. Чуть больше. 10. Пенсионеру можно просить. 2 раза. А где вы это? Давай вы находите? Где вы находите? Где А вот а, это а, а палатка? Да, да. Это да. вы меняетесь, да? Мы пишем протокольчик на вас. И на что? вас в написали протокол? Нет. Не Нет? 68 грн. Первый протокол. А, а, все, дядя. я больше не буду. Да. Будете, будете, будете <плот> вам честно говорить. Потому что я вас... тут э Таких, как вы... Уже по третьему Ну я вам честно скажу, чтобы мне трудно заправниться. А что, тебе оце, на один раз балалайки заробило? Да, сегодня сын Ээ... приехал заберет, мне и тикает. Да, ты видишь, он ведь даже, да. а шо, ль... я, бачки, Есть планы? на палатке, на, на лодку, да. Поехали, дивиться Давайте. Ром, оставь его. Пускай да? є... Снимайте половину балла Снимайте Все в благо Давайте А красные ваши? А? тоже ваши? Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать Избирайте Пять штук сняли Вася балалайки Да Сколько нас За Это было лайки. Красные? Красные ваши? Все ваши там 11 штук. Вы считали? 11 баллайк, красно. Да, да. Так? У да. вас двое. Да. И плюс сколько у вас удилища еще на... 6. 6 плюс 11, сколько будет? Таливан. 17. Таливан, два человека. 2 и пишем. Да. Согласен. Давайте документы. Давайте документы. Может, есть, я, объясняю вам, есть правило спортивно-любительское рыбаться, 5 ручков и 3 это килограмма рыбы, вы поставили, вы знали, что это, 68 гривен, я думаю, такой небольшой штраф, как, как по первый паре, первый как первый паре, паре, ой, будет. тут первый раз никто не приезжает, да. уже места уезжает. по восьмому кругу проходят, да, не, они разрешаются, но если бы у вас здесь не было удочек. А там были бы, и вы просто Знаешь, бы на оно, не не было, что что? Не Друзья, на этом будем заканчивать наше видео. Хотел бы поблагодарить инспекторов Одесского рбх патруля за содействие при проведении этого рейда. Надеюсь, что такие рейды будут и дальше продолжаться. И чем чаще это будет, тем лучше будет для всех. Спасибо большое за внимание. Всем удачи, всего хорошего. Пока.